Здравствуйте, ребята! Знаете, в какой же вы мир сейчас окунулись? Вы попали в мир ворон. А мир ворон – это мир всяких чудес веселых. Знаете, что я вам предлагаю посмотреть? Ну вот, смотрите, вот, например, это ведро. Да, простое ведро. Но с, пом но с помощью него можно получить что хочешь. Например, наливаем воду и выливаем. Смотрите, меня не видно. Вы видите только одну воду. Ну или, например, у меня есть огурцы. Мне их надо посадить. Насыпаем в ведро соли, солим огурцы. Также можно с помощью этого ведра эти испорченные огурцы выкинуть. Смотрите, это очень полезная вещь. Хотите, я вам подарю ведро. Берите ведро. Не пожалеете. Спасибо.